Всем привет! Начиная с этого видео мы начнем разбирать конфигурацию Drupal. Мы будем настраивать различные его возможности, настраивать различные модули, ядра и дополнительные модули. Начнем мы с настройки учетной записи в Drupal. Давайте зайдем на наш сайт. У нас есть отдельная страница для настройки пользователей. Заходим в настройки конфигурации, настройки пользователей. И здесь мы видим много настроек различных. Давайте начнем с контактной формы. Теперь у нас для каждого пользователя есть своя контактная форма. Давайте зайдем на страницу пользователя, какой-нибудь тестового. Заходим на раздел «Пользователи». Вот у меня есть пользователь user10. И по адресу user контакт или просто пройдя по ссылке «Контакт», вы можете попасть на страницу с формой для связи с этим пользователем. Это довольно-таки простая форма. Когда пользователь ее заполняет, то сайт отправляется письмо пользователю User 10. Все достаточно просто. Можно отправить копию себе. В принципе, можно и отключить эту функцию, чтобы с не отправляли письма всем пользователям вашего сайта. Если, конечно, у вас не происходит какой-то обмен сообщениями пользователями на сайте, или это интернет-магазин или сайт совместных покупок, дальше у нас задается имя анонимного пользователя. По умолчанию это гость. Можно назвать пользователя анонимным пользователем. Дальше мы выбираем роль администратора. По умолчанию этот администратор. Вы можете создать вторую дополнительную роль. Если вам необходима гибкая настройка прав, вы можете создать администратор 1 и администратор 2, разделить полномочия между администраторами, или у вас большой штат сотрудников. Дальше идут языковые настройки. Вы можете дать возможность переключать язык вашим пользователям. Например, менять его с, англий... с русского на английский, с английского на русский. Если пойдем дальше, то мы увидим «Регистрация удаления». Это уже более важная настройка. Здесь мы выбираем, кто может создавать пользователей на сайте. По умолчанию стоит, что могут создавать посетители. Но тогда вам придется одобрять каждого посетителя, каждого зарегистрированного пользователя на сайте. Лучше всего выбрать, если вы хотите, чтобы пользователи сами регистрировались без вашего участия, или поставить «Администраторы», чтобы вы могли контролировать процесс регистрации на сайте, чтобы у вас не было абсолютно никаких ботов на сайте. Но этот случай подойдет, если только вы один формируете контент на вашем сайте, если же посетители пишут вам комментарии, то им хочется зарегистрироваться на вашем сайте. Следующая настройка требовать e-mail при регистрации, вы можете отключить эту настройку, тогда пользователям придется подтверждать свой e-mail, им придет сообщение на почту после регистрации, что подведите свой e-mail, пройдите по ссылке, если пользователь проходит, то его учетная запись разблокируется. В данном случае блокировка пользователя не будет происходить, что в принципе. Наверное, правильнее. Потому что отправлять письмо на почту, чтобы проверять пользователя. Чтобы проверять пользователя, бот он или нет, я думаю, это неверно. Лучше оставить этот настройку включенный. Включить индикатор сложности пароля. Если сейчас зайдем на страницу редактирования пользователя. Например, на user slash edit. То здесь вы видите, показывается, что пароль слабый различные указания, как можно улучшить свой пароль. Вы можете это отключить, если считаете, что это не нужно. В принципе, иногда это раздражает некоторых пользователей. Также следующая важная настройка это удаление материалов пользователя, если мы удаляем своего пользователя. Если у вас очень много спама на сайте, то вам лучше поставить настройку «Включить учетную запись и снять публикации материала». То есть вы отключаете пользователя, и все материалы снимается публикация публикации. И весь спам, который пользователь, например, зарегистрировал пользователя, добавил 200 записей на ваш сайт, весь спам у вас приходит в неопубликованные материалы, и вы можете потом их удалить. Дальше идет настройка email для уведомлений. По умолчанию он берется из email сайта, email администратора. Можете, в принципе, его не менять. Следующие настройки – это различные уведомления пользователям, администратору о каких-то действиях на сайте. Например, когда пользователь зарегистрировался, или когда администратору должно прийти сообщение о том, что создан новый пользователь. Вы можете настраивать здесь любые сообщения. Вы можете использовать токены, если вы видите в квадратных скобках. Если вы видите в квадратных скобках какие-то значения, это токены. То есть пользователь, например, ввел какое-то свое имя. И вам присылается уже, соответственно, не этот токен в квадратных скобках, а присылается именно имя пользователя. Пока я здесь не вижу, где именно взять токены. В 7 версии Drupal был выпадающий список токенов, из которых можно было выбрать. Сейчас пока его не вижу, но вероятно его добавят, и в скором времени он появится. И вы сможете прямо здесь найти нужный вам токен, имя пользователя, или его пароль, или имя сайта, и ставить его прямо в сообщение. Давайте перейдем к следующей вкладке. Это управление полями пользователя. Пользователь, как и в седьмом Drupal, это Entity, сущность. Мы можем управлять полями пользователя. Сейчас у нас есть одно, одно поле аватарки пользователя. Изображение. Мы можем, например, добавить телефон пользователя. Давайте добавим текст, простой. Называем поле «телефон». Пишем машинное имя. Телефон. Одно значение. Сохраняем. Здесь вы можете писать какой-то дополнительный текст, поясняющий пользователям, зачем нужно это поле. Сохраняем пока значение, и у нас есть телефон. Теперь, когда человек хочет зарегистрироваться на сайте, ему будет показываться поле «Телефон» на форме регистрации. Вот вы видите поле телефона. Давайте дальше перейдем в следующую вкладку «Проваление отображения формы». Это именно та форма регистрации которую вы только что видели. Вы можете настроить здесь поля. Например, добавить placeholder для поля. Здесь будет ваш телефон. Сохраняем. И теперь, если мы перейдем на форму регистрации, у нас есть placeholder. Здесь будет ваш телефон. Также вы можете менять местами поля. Например, поставить телефон выше, сразу после изменения пользователя. Вот видите, телефон переместился. Возможно, вы можете настроить какие-то языковые настройки. Но, ну, в принципе, если у вас сайт не мультиязычный, а высокорусский или другой язык, то он достаточно этих настроек. В будущем мы будем разбирать мультиязычные сайты, как их делать с помощью модуля «Internalization». Он уже встроен в Drupal 8, и мы все разберем, как создавать сайты на нескольких языках, с возможностью переключения между языками на сайте. Давайте перейдем пока к следующей вкладке. «Управление отображением». Здесь мы можем скрывать или показывать поля пользователя. Например, давайте зайдем на страницу «Пользователя 10». Сейчас у нас здесь показано только, когда он зарегистрирован. Давайте еще добавим телефон. Добавим какой-то телефон, сохраняем. Переходим на страницу просмотра пользователя. Сейчас у нас выводится телефон. Ну, вы можете, например, скрыть телефоны, чтобы не показывать конфиденциальную информацию о пользователях. Сохраняем. И таким образом у нас не будет показываться телефон. Он будет виден только нам, как администраторам. Если мы зайдем, например, на страницу редактирования пользователя в поле «Телефон», вы можете скрыть, например, надпись «Сколько человек был на сайте». В принципе, тоже не нужна эта надпись. Она нужна больше, наверное, пользователям, администраторам. И сохраним. Так, у нас есть телефон. Давайте вернемся обратно к настройкам. У нас появилась новая вкладка «Перевести настройки учетной записи». Это опять же о мультиязычности сайта. Вы можете выбрать перевод пользователя, например, чтобы под одним языком пользователь отображался на русском языке, под другим языком на английском языке. В принципе, если у вас какая-то логика сайта, которая связана, что То пользователь — это не просто какая-то страничка, а, например, какой-то магазин. У вас много магазинов на сайте, и вы используете пользователя как доступ к этому магазину, тогда это вам пригодится. Нам пока не нужна эта настройка, у нас пока только один язык на сайте, поэтому пока можете не обращать внимания на эти настройки. Ну, В принципе, с основными настройками пользователя мы уже разбирались в предыдущих видео, когда мы разбирались, как управлять ролями и разрешениями на сайте. Когда мы разбирали именно вкладку «Пользователи», вы можете посмотреть это видео, ссылку я приложу в описании. Спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал, делайте хороший сайт на Друпале.